О чем сегодня вообще будем говорить? Тренинг наше будет состоять из двух частей. Часть теоретическая. Вспомним о том, что такое DECT, что такое Microsoft, зачем она нужна, чем DECT отличается от Wi-Fi. Ну, пройдемся по теории, просто чтобы напомнить вам, вспомнить нам, с чем мы вообще работаем. И потом пройдемся, в принципе, по большей части по настройке микросотовой системы с нуля. Возьмем DECT менеджер базовые станции. Не у нас тут на столе лежат, вот, в процессе будем показывать, как что, к чему подключать, как настраивать. Из таких часто задаваемых вопросов к нам обычно приходят вопросы либо по телефонному справочнику, либо по там, русификации и чему-то подобному. Если второй вопрос обычно решается просто обновлением, о котором мы тоже сегодня поговорим, то справочник мы с вами сегодня тоже к microsoft системе подключим и покажем, как все это делать. проверим всем ли нас видно слышно еще разок все хорошо по слышимости по презентации супер андрей большое спасибо я полагаю что те у кого не очень хорошо наверное не что-то напишут Тогда продолжаем вот что такое у нас Д? это стандарт э, радиосвязи, который был раз, разработан специально для э, беспроводных телефонных систем. Соответственно, он приспособлен для того, чтобы передавать голос, и, наверное, в этом его основное преимущество. Есть, если мы говорим о каких-то аналогах, э, ну, в основном почему-то в офисном, э, скажем так, разрезе рассматривается как аналогия Wi-Fi, но Wi-Fi не совсем приспособлен напрямую для передачи голоса, поэтому с ним возникает множество вопросов. У нас в стране есть ограничения на максимальную выходную мощность передатчика в декте, и из-за этого у нас рабочий диапазон в помещении будет ограничен в идеальных условиях 50 метров. Либо 300 метрами на прямой видимости, если мы говорим где-то вне помещения, например, на складе, на стене повесили базовую станцию, и по территории ходим с трубочкой. Как я уже сказал, основным аналогом DECT в офисных условиях рассматривается Wi-Fi. Почему DECT лучше? Почему многие производители телефонии останавливаются именно на DECT-системах? Потому что, ну, во-первых, он приспособлен да, под передачу голоса. Потом он обеспечивает весьма неплохую безопасность. То есть шифрование используется. Перехватив DECT-сигнал у вас маловероятно, что кто сможет подслушать разговор. Вот, с Wi-Fi все относительно просто. Мы с вами там, знаем не так давно, сколько год, два назад, по находили неисправность в процессе аудентификации Wi-Fi. И как бы, Wi-Fi такая, такая общая технология, вполне возможно, чтобы взламывать ее будет куда быстрее. DECT использует собственные частоты. Частоты более низкие, чем Соответственно, частоты Wi-Fi. И более низкие частоты у нас лучше огибают препятствия за счет, собственно, распространения радиоволн. Да? И поэтому здесь у декте также преимущество, то есть он будет меньше получать затухание при прохождении препятствий. Ну и handover в Deck, поскольку он приспособлен под голос, тоже адаптирован к условиям использования с передачей голоса, задержки при переходе между базовыми станциями минимальные, тогда у Wi-Fi задержка может быть там, ну, 70 миллисекунд, даже, наверное, минимум. Вот. Она может быть и больше, и у вас абоненты могут при переходе между Wi-Fi точками чувствовать, что, собственно, переход произошел. Это влияет на качество связи, и это не очень здорово. Поэтому используем дайкты, и о нем сейчас дальше и будем говорить. Ну и с вами в развитии кассета в DECT говорим о микросотовой системе. Соответственно, микросотовая система — это у нас система DECT, где используется большое количество базовых станций, и между станциями осуществляются переходы. Переходы между станциями, станциями обеспечиваются технологией handover, которая нам позволяет без прерывания разговора между этими станциями переходить и трубки работать, соответственно, со всеми базовыми станциями систем при правильной настройке. Такая система у нас обычно используется в больших крупных помещениях, иногда в зданиях, для того, чтобы все помещение здания покрыть единой системой беспроводной связи, что очень удобно и... И бывает э, полезно, когда у вас либо сотрудники подвижные, либо помещения какие-то большие. Э, если какие-то заводы, э, салоны автомобильные, вот что-то подобное. Обычно в этих случаях используется микросотовая система. Э, в разрезе вообще построении микросотовых систем, базовых станций, хендоверов стоит поговорить о синхронизации. Э, что это такое? Для того, чтобы у нас работал хенд то есть переход э, трубок между базами без прерывания разговора, э, базовые станции должны быть между собой синхронизированы. Э, в микросоте у нас э, может использоваться два вида синхронизации. Это синхронизация по радиочаслотам по воздуху так называемая, и э, синхронизация по LAN, э, да, по проводам. Вот. Э, первый способ используется как основной, по LAN используется как вспомогательный. Если говорить о Microsoft э, Гигасета непосредственно, у нас э, 870 поддерживает только синхронизацию по воздуху, а э, соответственно 870 она поддерживает э, и синхронизацию по воздуху, и по LAN. Когда нам вообще бывает нужна э, синхронизация по LAN, и почему мы сейчас об этом говорим? Э, бывают ситуации, когда э, мы ставим базовые станции и между ними находится какое-то препятствие прям принципиально на радиоволн, там железобетонная стена толстая, через которую мы никак радиосигнал пропустить не можем. За этой стеной нам нужно поставить еще базовые станции, возможно, даже не одну, и нужно, чтобы вся система она работала хорошо. При этом, например, в стене может быть какая-нибудь металлическая дверь, которая сильно ее пропускную способность улучшать не будет, но человек с трубкой через нее может проходить. Соответственно, в этом случае вот у нас используется синхронизация полам, поэтому собственно, это хорошее дополнение, скажем так, к синхронизации по воздух. Не принципиально, но для подобных ситуаций важно. Соответственно, когда мы настраиваем микросотовую систему, мы указываем синхронизацию для наших базовых станций. Если располагать базовые станции на местности, надо стараться, надо делать да, так, чтобы у нас базовая станции с наименьшим уровнем синхронизации была в центре, а от нее расходились базовые станции с более большими уровнями синхронизации. Тогда все будет работать хорошо, переход будет осуществляться плавно, и уровень, синхрониза... уровень синхронизации будет задействовано минимальное количество. Ну, о настройке на самой базе на эту тему мы еще поговорим, на дек вернее. Соответственно, давайте поедем дальше. И в рамках синхронизации хорошо бы еще вспомнить про кластеры. Соответственно, у нас бывает все-таки ситуация, когда части микросотовой системы, они физически разнесены. У нас там, я не знаю, на первом, на шестом этаже, например, есть офисы, сигнал пробивается, да и в принципе непринципиально, чтобы человек, переходя через несколько этажей, у него сохранялся сигнал. Было бы здорово, но поскольку здание не целиком наше, мы такого обеспечить не можем. В этом случае, чтобы работала синхронизация и чтобы в каждом отдельном месте у нас микросотовая система корректно функционировала, нам, нужны, нам нужно разделение на кластеры. В каждом кластере у нас синхронизация будет своя, и работать они с будут индивидуально, независимо друг от друга. Вот. В этом случае мы базовые станции настраиваем, когда настраиваем, указываем различные кластеры в зависимости от того, где они физически находятся. Опять же, в интерфейсе системы чуть позже сейчас это посмотрим. Вот. Что еще важно для Microsoft? и для синхронизации. Если мы говорим о синхронизации по воздуху, нам необходимо, чтобы уровень сигнала не падал ниже определенного значения. В случае с мегасатом, да и в принципе, наверное, при построении систем, это пороговое значение это 65 ДБМ, и при построении системы, при измерениях, о них мы тоже чуть-чуть поговорим, необходимо учитывать вот этот, вот этот вот уровень сигнала между базами, чтобы у вас ниже него, соответственно, не опускало значение сигнала, Иначе у вас корректная синхронизация работать не будет. И могут возникнуть проблемы при переходе между базовыми станциями во время разговора. Исходя из этого, собственно, и нужно строить систему. То есть... Нужно строить ее так, чтобы трубки, переходя между базовыми станциями, не оказывались места, где у вас уровень сигнала снижается ниже этого значения. Что вообще влияет на дект, как на радиосигнал? <coughs> на дект, как на радиосигнал влияют материалы и объекты, через которые он проходит. Собственно, на данном слайде в таблице представлено, насколько сильно у нас затухает э, уровень сигнала, в зависимости от того, через какие стены. Ну, по большей части, мы, когда говорим про здание, мы же про стены говорим. Вот. В зависимости от того, из какого материала у нас стены сделаны. Естественно, все это зависит еще и от толщины. Э, в первую очередь, это зависит, естественно, от материала. Мы с вами видим, что если железо тонна стена, у нас затухание прям максимальное, и в этом случае, кстати, вероятнее всего, нам ланс понадобится при размещении базовых станций. Ну, как вообще строить свою Microsoft? Если говорить о такой логике системы в целом, нам нужен некий дек-менеджер, он в некоторых устройствах, в некоторых системы, да, как у 870 системы интегрирован может быть в одно устройство с базовой станцией, либо может быть отдельно физически отдельное устройство выступать как deck manager. Deck manager он осуществляет настройку, через него мы осуществляем настройку всей системы. То есть это мозг системы, который уже дает сигналы на базовую действует по СИПУ с нашей телефонной станции. Соответственно, помимо ДЭК-менеджера, у нас в системе есть базы, которые, по сути, являются просто распространителями радиосигнала. Своих собственных каких-то мозгов, скажем так, они не имеют. И служат, по сути, просто трансляторами радиосигнала. И к ним уже непосредственно подключаются трубки. Базы и трубки СИПЕ знают очень мало. СИПУ в основном у нас работает ДЭК-менеджер. Вот. Для того, чтобы э, выходить в город или там, осуществлять звонки куда-то вовне, э, нам нужно, чтобы наша микросотовая система была подключена к телефонной станции. В принципе, g позволяет э, внутри системы взаимодействовать трубка между собой, в том числе и по коротким номерам, э, без э, телефонной станции. Э, но это актуально только когда нам не нужен выход в город, звонки куда-то наружу. И сразу поговорим о зоне покрытия. Когда мы планируем систему, обычно задействуется измерительный комплект. То есть как у нас вообще обычно планируют система? Взяли план помещения, на нем примерно отрисовали по метражу с учетом материала стен, насколько близко нам нужно базовые станции друг от друга расставить. Это все хорошо, но на местности часто оказывается, что это не совсем работает. Потому что все учесть через план помещения невозможно, поэтому мы всегда рекомендуем перед установкой системы заранее походить с измерительным комплектом, попроверять уровень сигналов в каждом конкретном месте базовой станции. И в зависимости от этого уже базовые станции на местности расставлять. Соответственно, можно воспользоваться измерительным комплектом которые мы можем предоставить. Но иногда бывает такое, что там измерительный комплект занят, а проверить на местности установку баз нужно. И в этом случае можно, в принципе, воспользоваться обычной базой, если ее запитать, соответственно, и подвести к ней сеть. И взять обычную гасатовскую трубку, вести на ней вот этот вот сервисный код, который отображен на экране, и она у вас в верхней части своего экрана будет в постоянном режиме параметры, такие же, как и в измерительном комплекте, выдавать. Что у нас здесь есть по параметрам? Уровень сигнала, мы с вами про него уже говорили, несколько раз знаем, как его использовать, да, до какого значения максимально он может опускаться. Дальше частотный канал и э, временной слонт в частотном канале, который занимает конкретная трубка. В принципе, наверное, не критичная информация при планировании, но тем не менее она здесь отображается. РПН — это э, радиочастотное имя конкретной базы. Э, базовой станции его посмотреть можно. Э, и также при синхронизации мы его будем видеть. Вот, по сути, это информация о том, какой базе сейчас, с какой базой сейчас взаимодействует трубка, если у вас их несколько. Ну информация о потере пакетов, она газета, указывается в процентах, и, наверное, даже не по потере, а по процентному соотношению, соотношению, которые, в принципе, пришли. То есть если там будет 100, это значит, что все хорошо, что все сто процентов пакетов дошли до трубки. Если там будет меньшее количество, тогда уже стоит задуматься над тем, насколько корректно оно все передается. Вот. Ну и как раз по этим самым значениям можно определить, насколько хорошо у нас будет голос передаваться и стоит ли вообще в этом месте ставить базовую станцию или стоит сместить ее куда-то ближе к другим базам или наоборот поставить еще одну базовую станцию, чтобы трубка у нас хороший уровень сигнала в конкретной точке имела. То есть... Во-первых, мы смотрим на уровень сигнала, а дальше при э, хорошем уровне сигнала мы уже обращаем внимание на потери пакета. Так. Говорить о настройке устройств и 870 сети. Мы с вами говорили, когда мы э, систему устанавливаем, нам нужен дек-менеджер и базовая станция. Соответственно, 870 система может выступать э, как устройство, из 870 системы может выступать и как дик менеджер, и как базовая станция, и совмещать себе обе эти роли. Для того, чтобы эти самые э, роли нам задать устройству, у нас используется единственная кнопочка на э, 870 устройстве. Вот, э, мы ее нажимаем и дальше с помощью коротких нажатий выбираем уже конкретный режим, в котором у нас это устройство работать будет. То есть если у нас система относительно большая, больше 50 абонентов, больше 30 базовых станций, у нас в любом случае нужно, чтобы был отдельный выделенный deck manager и, соответственно, были отдельные базовые станции. Если же у нас система небольшая, до 50 устройств, до 50 труб да, и до 30 базовых станций, то нам могут понадобиться варианты Deck Manager плюс Waystation. То у нас одно устройство будет являться и Deck Manager, и базой, и остальные устройства будут являться базами. Соответственно, либо если у нас вообще стоит одна единственная базовая станция, наш же Deck Manager, то да, будет вариант там, где интегратор плюс DM, плюс базовая станция. Вот. При совсем большой системе, там, больше 250 абонентов, нам, не так, вернее, от 100 до 250 абонентов, нам необходимо выделять одно устройство, чтобы оно управляло системой в целом. Но будет называться «Выполнять функцию интегратора» в этом случае. И вот последнее, э -э самое правое устройство, оно как раз на слайде находится. На этом, в принципе, по теоретической части у нас все. Практика будет на примере реальных устройств. Поэтому давайте потихоньку и приступать. Сейчас переключим трансляцию. Браузер. Ну, пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Я сегодня буду вам показывать по практике, рассказывать. Зовут меня Кирилл. Итак, смотрите. У нас тут есть, я не знаю, как увидеть, но на столе у меня два устройства. Это N770. Я их подключил к нашей локальной сети и настроил. Одно устройство я настроил как DECN-менеджер и базовая станция, а второе устройство просто как базовая станция. В принципе, после этого устройство, которое я назначил как DECN-менеджер и базовая станция, оно у нас в локальной сети получило IP-адрес. Ну, IP-адрес можно узнать легче всего, как мне кажется, на сервере. Можно спросить у ваших администраторов, они вам скажут. Ну, либо там с помощью сканера. Как вариант, можно тоже узнать. Ну, собственно, заходите на этот IP-адрес, у вас вот такой веб-интерфейс появляется. Вам надо будет зайти. Стандартный один пароль это админ-админ. Я уже поменял пароль. При первом входе он просит поменять пароль. Собственно, правильно, потому что ну, безопасность она всегда превыше всего, особенно системы телефонии. Отлично. Вот, мы вошли. Открывается окно статуса, здесь такая общая информация, какая частота используется, какой IP-адрес, MAC-адрес, ну, в общем, сколько устройств подключено, такая общая информация, ничего особо интересного. Ну и статистика, то есть тут можно посмотреть какие-то ошибки, критические они были, насколько, когда по времени произошли. Теперь все же перейдем сразу к настройкам, к самому интересному. Вообще, если говорить о настройках DECT оборудования, даже если сравнивать с обычными IP-телефонами, тут настройка очень мало. Сейчас вы сами это увидите, убедитесь в этом. Ну, вот, Например, из сетевых только по факту можно выбрать способ получения IP-адреса. Это динамический и статический. У нас сейчас стоит динамический. Имя устройства можно в сети поменять и прописать VLAN. По сетевым настройкам, в принципе, это все. Также есть настройка DECT, она нам сегодня не понадобится, потому что мы будем использовать один DECT-менеджер. В принципе, здесь можно добавить DECT-менеджер, посмотреть, какой IP-адрес. Ну, ну, такая... Настройка нам как получается, нужна K. У нас система большая, правильно? Да, когда мы используем большую систему, если у нас в системе используется более чем один DECT-менеджер, мы сюда можем еще добавить один, их синхронизовать и... Управляйте ими, смотреть общую информацию. Ну, еще раз, да, так как мы сегодня используем всего лишь один дек эту настройку мы никак использовать не будем. Перейдем к синхронизации базовой станции. Вот видите, у меня сейчас базовая станция здесь, не знаю, видите, стоит. Давайте подожди, давай, сразу проверим, чтобы все это было видно. ну покажи еще раз. Это некуда делать. то тебя... ближе ее. Давай сейчас попробуем. Эти коллеги маленькая заминочка но нам бы хотелось чтобы вы видели устройство индикацию я думаю с вами будет интересно так должно быть да, видно так все видно хорошо. вот давайте тогда еще раз покажу вам... да, сейчас один момент еще кирилл давайте тогда договоримся как сейчас пока расскажем просто во время демонстрации мы, к сожалению, видим не все вопросы и в конце тогда на ваши вопросы все ответим хорошо коллеги чтобы нам не прерваться, вам получить полный ответ. Отлично. Тогда я еще раз покажу. Вот DECT Manager, я его настроил, как уже говорил Сислав ранее, зажал кнопку, выбрал роль, и вот такая роль обозначает то, что он DECT Manager. Второе устройство – обычная базовая станция. Она сейчас мигает, потому что она не синхронизирована, ее надо синхронизировать, и сейчас я покажу, как это сделать через Open Interface. Вообще, на самом деле, в гигасет это очень легко делается, потому что все базовые станции, которые подключены к вашей локальной сети, они автоматически определяются дект-менеджером. Вот вы видите, дект-менеджер сам нашел эту дектовую станцию и показывает, что она есть. Нам надо подтвердить, что это действительно дект-менеджер. Посмотреть, там проверить, по mac адресу можно, что он совпадает, но ну, он совпадает. Действительно, наша базовая станция. Да. Если все правильно, мы подтверждаем говорим, да, это наша базовая станция вторым шагом, вторым шагом, вот, как вы видите, она пока не синхронизирована. Ее надо синхронизировать. Переходим в синхронизацию раздел и, и нажимаем синхронизировать. По настройкам тут менять ничего не надо? Ну, здесь сейчас я расскажу чуть-чуть позже. Не синхронизировалась как я вижу да не синхронизировать вот она синхронизировалась да правильно как вы видите она О! перестала мигать что еще раз говорю что теперь база синхронизирована а здесь можно поменять кластеры, но опять же, так как у нас система маленькая, всего одна базовая станция, один DECT Manager, мы будем использовать один кластер. Ну, уровень синхронизации, правильно, здесь сразу стоит второй, потому что первый уровень синхронизации это наш DECT Manager. Который одновременно работает как база, поэтому он является первым уровнем синхронизации, а наша база вторая. Да. И также вот тут можно выбрать синхронизацию, тип синхронизации это либо DECT, либо LAN синхронизация. Мы будем использовать DECT в данном случае. В принципе, базовая станция синхронизировалась. Теперь уже можно подключать не BSS, но трубки к этому делу. Но давайте, наверное, сначала не трубки все-таки, а настройку подключения телефонной станции. У гигасета всего можно настроить до 10 станций. Видите, у нас уже три настроены, мы их заранее настроили. Сейчас покажу, как они настраиваются, но ну, это довольно такая информация. То есть вы сюда IP-адрес вбиваете в станции вашей, адрес прокси-сервера, он оказывается так же, как адрес станции. Если, соответственно, у вас прокси, Да. Также можно выбрать, если вы используете какие-то ATS от Бортсофта, от ИСИКСа, вы можете их сразу выбрать. С я, к сожалению, не знаком с такой системой. Вот. Но в данном случае у нас ATS от Ястар, поэтому мы убираем автоматически. Прописать порты, регистрацию, время запросов регистрации, транспортный протокол. Так как мы знаем, то, что SIP обычно работает по UDP, построим UDP. В принципе, здесь можно указать еще резервные серверы. Мы в данном случае не используем прокси-сервера. Ну, вот на самом деле для такой простой настройки, так как у нас вообще тема вебинара – это часто задаваемые вопросы и достаточно простые вопросы, для работы достаточно указать вот, вот эти, в принципе, это просто адрес сервера, порт регистрации и протокол. Все. Дальше вы это сохраняете. Можно еще кодеки выбрать. В нашем случае это 711 кодек выбрал. И сохранить. Отлично. Теперь у вас настроена станция вы можете эту станцию уже привязывать в качестве станции регистрации и регистрировать туда устройство давайте теперь непосредственно базовой станции добавим трубку чтобы добавить трубку вам надо добавить нажать есть вообще два способа регистрации трубок один это через регистрации по IP UI, ее можно посмотреть на телефоне, но для этого надо заходить в сервисный режим, это не очень удобно, я лично не рекомендую вам это делать, но если вы найдете этот IP UI, то вы можете его сюда вписать, автоматически зарегистрироваться. Я все-таки предпочитаю это делать руками, то есть через пин-код. Можете вписать какой-то пин-код, либо использовать стандартный 4.0, либо создать какой-то случайный пин-код и нажать после этого зарегистрировать устройство теперь берете в руку трубку переходите в настройки и тут регистрация регистрация трубки Ой, я забыл пароль какой там казалось меньше нужно проверить вот и вписываете 1169 на трубке. все она зарегистрировано, это можно еще раз увидеть вот здесь, да, как вы видите, здесь теперь отображается IBUI, зарегистрирован и так далее. Ну, давайте мы зарегистрироваем две чтобы потом показать, как это еще будет звонить. В принципе, вторая трубка, вторая трубка регистрируется точно так же. А мы здесь, получается, указываем где-то тот самый сервер, который мы сейчас Да, мы указываем этот сервер. Сейчас я тоже сначала зарегистрирую, потом покажу, как это... Так, опять пароль забыл. Здесь то же самое, заходите в регистрацию, зарегистрировать трубку. 8967. Все, трубка зарегистрировалась. И теперь у нас есть базовая станция, дек-менеджер и две трубки, подключенные к этой системе. Теперь к этим трубкам надо привязать SIP-аккаунт. Мы это делаем также в мобильных устройствах, в управлениях. Вот это первая трубка, которую мы регистрировали, это вторая трубка. Заходим в настройки. И вот здесь вот мы указываем данные с сервера АТС. В данном случае имя пользователя я уже знаю. Ну, то сразу... Получается, что когда мы доделали телефонию, указываем... В АИБ мы указываем непосредственно строки для подключения к серверу, но сами учетные данные для регистрации на нем мы указываем уже на строках трубки конкретно. Да, и вот, собственно, соединение в АИБ, мы выбираем то, которое настраивали ранее. То есть здесь содержится информация о сервере, порте, вот его надо указать. Также здесь сразу можно указать, какие книги будет использовать трубка, будет ли он использовать LDAP, записную книгу. Можно настроить сетевой почтовый ящик, группу, если она у вас есть. Можно настроить автоответ. Например, по стандартным настройкам автоответа нет. Можно настроить то, что если вам будет приходить звонок, то он сразу будет отвечать через гарнитуру, либо через громкий голос, через микрофон, громкой связи. Также тут статистика, сколько пропущенных, отображать это или не отображать. Про CST я рассказываю не буду, XSI я тоже не буду рассказывать, потому что это относится к Broadsoft, к сожалению, мы не занимаемся этим оборудованием. Ну и синхронизация клавиш. В принципе, вот мы указали аккаунт, указали, какой АТС будет использовать трубка, нажимаем «Установить». Все, как вы видите, он подключен, теперь эта трубка Включена по СИПУ, по ней по факту уже можно звонить. Но давайте я сразу туда вторую также трубку зарегистрирую и продемонстрирую, что действительно звонить уже можно. Пароль для проверки подлинности, это что такое получается? Ну, это именно тот пароль, который у тебя установлен на АТС в качестве пароля. Для... Логично, да. Это пароль регистрации. Все, отлично. Они зарегистрировались. Ну, теперь мы можем с 1005 номера позвонить на 1006. Ты на... с 1005 звонишь на 1005? Да. он звонит. Вот на самом деле настройка наша заняла, ну, сколько Ну, 10, да? И уже два устройства могут звонить между собой, там, ответить, можно уже поговорить. То есть, ну, очень просто все это на самом деле настраивается. По факту вы теперь можете просто еще добавить несколько трубок. Если у вас какая-то более большая система, еще добавить несколько базовых станций и в целом система будет работать. Да, то есть телефония, в принципе, на этом уже в общем случае настроена. Да, еще раз, вот Всеслав уже это говорил, сразу можно вот на трубочке взять и позвонить на сервисный номер. Здесь не отображается, вот здесь точно отображается. 9, 9. 9, 2, 2, против. Давай, Простите, коллеги, небольшая замечка. Сейчас перепроверим этот момент. Девять два. Три звездочки, 9 в Соответственно, у нас получается, ну, кстати, идет гудок, что не очень удобно. Вот. Но в верхней части экрана в этот момент отображается уровень сигнала, который mm -hmm. мы до этого с вами на слайдах рассматриваем. Mm -hmm. Вернемся так. к настройке. Что касается настроек телефонии, их опять же не так много. Вы можете использовать 722 й кодок, если вам позволяет ваша пропускная способность сети но мы вообще рекомендуем если использовать если ваш АТС поддерживает и ваш АТС поддерживает, ну, 723 это, я думаю, поддерживается сейчас любой АТС, скорее всего настройки вызова, ну, это такие стандартные настройки, например, чтобы вы, когда звоните, вы делали перевод с помощью специальной клавиши R здесь это все настроено я даже не знаю, на самом деле, про что здесь рассказывать, здесь такие очень простые настройки, я думаю, любой человек разберется запутаться невозможно можно выбрать ТОН, стандартный стоит Австралия, там вот есть Российская Федерация, да. в принципе, также можно добавить коды с зоны. стран, чтобы сразу, когда вы набираете номер какой-то, к нему добавлялся специальный код ЗОН, но это также можно, в принципе, настроить и на АТС, как вам удобнее. Здесь стандартные настройки SIP, то есть какой вы порт используете для регистрации, обычный, защищенный через TLS, Таймер сеанса, то есть, это сколько, через сколько у вас дект-менеджер запросит повторную регистрацию, сколько будет попыток перерегистрации и какой таймер всего этого дела. С таких как бы, общих вещей, которые бывают при неверной установке таймер регистрации. Это не относится к ГСЭП, наверное, в чистом виде, но периодически просто в CP возникает. Да? Слишком маленькое значение здесь. Оно приведет к тому, что ваш АТС или ваш провайдер сможет вас забанить за это дело, потому что слишком большое количество пакетов в него будет приходить. И он скажет, как бы, меня спамят пакетами и отправит вас в банк. Вот. А слишком большая. Наоборот, значение здесь может привести к тому, что если у вас устройство по каким-то причинам потеряло связь, но в следующий раз пойдет к серверу телефонии. Потерял связь я имею в виду к серверу телефонии через большой промежуток времени. Причем пользователь в принципе об этом знать не будет, о том, что связь потеряна, потому что само устройство будет считать, что оно зарегистрировано. Ну как? послало до этого запрос о регистрации, мы подтвердили, что все хорошо, и вот в течение этого времени. Устройство считает, что все правильно. Да, сюда также можно загрузить сертификаты. В целом это тоже все, что здесь можно настроить. Давай поговорим про адресные книги. Да, что у нас по ним учителя бывают вопросы, честно а -а -а. говоря. Да, вообще гигасет поддерживает четыре типа адресных книг. первое это LDAP. Также настройка, как и везде, абсолютно одинаковые на всех устройствах. Здесь прописываете непосредственно сервер LDAP, -а, LDAP сервера. Ну, если у вас есть имя пользователя, пароль, это все используется. И, как и всегда, применяйте различные фильтры, чтобы для при поиске да, определенным частям базы вас... и для того, чтобы вводились определенные значения. Имена, номера, мобильные номера и подобные вещи. Да. Ну, это индивидуально настраивается, конечно, для каждого. В принципе, также поддерживается до 10 книг. Вы их можете выбрать, какую книгу будет использовать трубка в настройках трубки. Там это тоже можно указать. В принципе, баз данных HoldUp можно использовать достаточно много. Там, в теории можно подключаться к базам данных нескольких предприятий. Если это необходимо, то достаточно удобно. Да. Также это XML-книга. Про нее я расскажу коротко, потому что в наш курс она не входит в общем... Если настраивать эту книгу, вам нужен сервер, базовая станция будет обращаться по HTTP с GET-запросом, также эти запросы можно здесь указать, и сервер будет вам возвращать в формале XML эти файлы. Это не очень удобно, как по мне, и поэтому мы про это рассказывать особо не будем. XCI — это для тех, кто имеет ATS от Broadsoft, на Броссофте, насколько я знаю, есть специализированные книги, вот, собственно, к ним можно подключиться тоже с Броссетом. Ну, здесь по настройкам практически ничего нет, То есть мы всего лишь указываем, к каким разделам будет иметь доступ наша телефонная система. В основном взаимодействие происходит по основному подключению с И, наконец-то, так называемая центральная адресная книга, либо также ее можно назвать удаленной. У Гигасета есть специальный шаблон в формате XML тоже. В принципе, там даже есть утилита, которая этот шаблон создает. Она у нас уже загружена на наш веб-сервер. Сейчас я на него скопирую ссылку и вставлю сюда. Ну, в принципе, сам файлик посмотреть. Да, Хорошо, давайте я потом еще и файлик покажу. Включить непосредственно каталог и установить. Теперь на труптах у нас должна появиться эта книга. Получается, там добавляется... Ну, я не знаю, увидите вы или нет, там вот такие уже записи появились. В разделе «Телефонная книга» строка онлайн директории к ней обращаемся, то видим телефонную книгу, которую мы загрузили. В принципе, мы можем показать даже, как выглядит сама нам нужно расшарить не только дальше. Весь экран, да? да? Так, Он должно быть видно. Как вы видите, оно вот таким образом выглядит. То есть вы здесь можете менять номера, мобильные, второй мобильный офис. Ну, в принципе, да, ее можно отсюда самостоятельно редактировать, один раз с помощью шаблона. Вот, но делать ее удобнее все-таки с помощью шаблона, который изначально Мегасет предоставляет. Так, ну, по книгам в принципе все. Давайте еще поговорим про тоже такие общие настройки вы можете поменять пароль, вы можете активировать пользователя как пользователя юзер, у которого не будет основных настроек, то есть который не сможет подключать ни базовые станции, ни трубки. Также для диагностики, скажем, когда возникают какие-то проблемы, вы можете активировать протокол SSH по нему к DECT Manager, но это больше именно для определения каких-то проблем, диагностики. Я не думаю, что вам сейчас это будет особо интересно. Ну, и загрузить сертификаты безопасности. Также Gigaset поддерживает автопровижн, то есть это автоматическая настройка. Вы можете указать ссылку до настройки XML, в котором будут указаны все настройки. Этот файл можно найти опять же на официальном сайте Гигасета. там расписаны все эти настройки, под себя эти настройки забить, указать этот адрес, и у вас там Deck Manager будет автоматически обращаться за ним и настраивать себя, скажем, сам. Сайт у нас получается под эти системы. Это Gigaset Teamwork. Pro? Gigaset да. Teamwork.pro, Ну, в любом случае, вы всегда там можете с нами связаться, мы вам подскажем, как это полностью настраиваться. Ну, опять же, здесь защищенные протоколы, можно включить HTTPS и э, указывать наоборот, чтобы э, как-то обращал, об, э, указать, чтобы деккменеджер не обращал внимания на э, как бы, правильные сертификаты э, на стране сервера, скажем. Опять же, для диагностики очень часто бывает, там где-то не ходит звук, кто-то жалуется, там где-то отключается трубка по каким-то непонятным, непонятным причинам. Чтобы все-таки разобраться, в чем причина, вам надо будет снимать системный журнал, так называемый, или сислок по-другому. В GIGASET можно активировать этот журнал и указать адрес Cslog сервера, где используется такой порт 514 стандартный, и, собственно, туда все ошибки, будут записываться, но это также нужно, в принципе, для диагностики какой-то проблемы. в виде файла можно отсюда выгрузить в системный лог? Или это только получается на удаленный сервер? Только на удаленный Понятно. Ну, с одной стороны, это удобно, потому что в режиме реального времени у вас в отдельном окошке все это происходит. С другой стороны, нужно отдельно иметь слог сервер, на котором вы будете всю эту информацию видеть. Да, также GIGASET поддерживает протокол мониторинга SNMP. Если вам это интересно, вы можете его тоже настроить. Ну, стандартная настройка даты и времени. Можно выбрать часовой пояс, сервер НТП. И как будет вообще отображаться у вас время временно. По поводу обновления, что хочется сказать Вообще. Все трубки, которые подключаются к DECT-менеджеру, они в автоматическом режиме идут на сервера Gigaset и обновляются сами. Поэтому именно за программным обеспечением трубок вам следить не надо. Будет. Но э, все-таки следить за программным обеспечением DECT-менеджера э, стоит. И здесь можно либо указать ссылку, где лежит этот файл программного обеспечения, либо непосредственно загрузить его с э, компьютера. Ну, как, чем пользоваться, это уже, наверное, вам решать. Потом, когда вы выберете файл, тут можно будет обновить систему, обновляйте, у вас все трубки обновляются заодно. В общем, все. Тоже очень удобно. <coughs> На самом деле, такой интересный момент. А если у нас система в закрытой сети получается? То есть, понятно, мы можем загрузить э, файл для дек э, через вот эту ссылочку, правильно? На компьютер. Да. А, ну, <coughs> просто через. Вот. А с по трубок. ну получается все Сеть у нас закрытая, не имеет доступ в интернет, то трубки обновляться, конечно, не будут. И тогда трубки можно будет обновить, обновлять через microUSB. Но это надо будет каждую трубку уходить, включать. Тоже. Должен... У нас для этого случая не предусмотрено, к сожалению. Ничего. Да. Не mm -hmm. очень удобно, конечно. Но mm -hmm. вот пока есть то, что есть. А, ну, здесь кап настроек. Вы также можете все настройки, которые сейчас у вас на базовой станции выгрузить, сохранить, там что-то с ней сделать, если что-то перестанет работать, загрузить старые настройки. Ну, вообще, пока далеко не ушли от обновления, хотелось бы добавить, что очень много вопросов действительно решаются установкой актуальной версии ПО, начиная от русификации и чего-то подобного, то, что мы обращались на тему того, что там на трубке была Отсутствовала русификация, все это решилось с обновлением дек-менеджера. Э, Далее, э, соответственно, дек-менеджер для трубок потянул обновления и трубки, трубки, когда обновились, проблема ушла. Вот. Э, мы крайне рекомендуем по данной системе постоянно использовать именно актуальную версию по сайту э, И перед тем, как, соответственно, по какой-то проблеме пытаться сделать более сложные шаги. Для начала обновить на ПО, убедиться, что он актуальный, а дальше уже разбираться с тем, что у вас осталось. Вероятнее всего, большая часть проблем таким образом решится. Здесь это действительно работает хорошо. Также можно ДЭК-менеджер перезагрузить, сбросить. Выбрать, что будет перезагружаться. База, все вместе, только ДЭК-менеджер. Ну и настройки DECT, тут выбираются частоты, шифруются ли DEC. В принципе, на самом деле, вот если говорить по настройкам, это все. Как вы видели, настроить эту систему, по факту, если у вас не очень много трубок базовых станций, можно минут за пять, и она прекрасно будет работать. Ну, очень да, удобно. Да, да. Только вопрос в том, чтобы подключить оставшиеся базы трубки. Время, конечно, не будет скалироваться вот, количество устройств, но на одно устройство время тратится действительно очень мало. Вот, наверное, по основной части наверное, все. Да. Давайте тогда посмотрим на вопросы. Я так вижу, что новых не появилось. Михаил задал вопрос на тему работы на всех трубках и прошивках. Можете уточнить, Михаил, на тему чего был вопрос? То есть что это? Вы говорили про хендовер enrollment, может быть, или какие-то еще настройки? А, про, про уровень сигнала. На самом деле на прошлых трубках это будет, получается, работать на всех, но в некотором случае изначально нужно трубку ввести в сервисный режим и включить этот самый режим диагностики для начала. Вот. Соответственно, мы получается трубку выключаем до этого, зажимаем э, левый ряд клавиш. Это звездочка. Это 1, 4, 7, чтобы войти в сервисный режим. Вам надо сначала трубку выключить, потом зажать три клавиши 1, 4, 7, и включить э, телефон обратно. Трубку. Mm -hmm. Она у вас перейдет в сервисный режим, и там можно будет этот режим включить ну, диагностически. Вот. Когда мы в сервисном режиме включили, у нас уже э, вот этим вот стар который мы отображали в процессе презентации, да? можно будет на любой прошлой однозначной трубке за консюмерские, не скажу, честно говоря, вот, посмотреть уровень сигнал. Хорошо. Какие-то еще вопросы, может быть, коллеги? Посидим еще минут пять подождем. Вот, есть какие-то вопросы есть задавать? Мы... Да, вообще тоже хочется сказать, я вот сам работаю специалистом технической поддержки, и на самом деле запросов по гигасету мало. Ну, наверное, это значит, то, что система работает стабильно, и ее можно устанавливать у себя на предприятиях. Михаил еще вопрос задал. Если настраивать руки через AutoProVision, как открыть на регистрации? Смотрите, вообще по автопровижену. На сайте Gigaset, то есть сейчас я... Видно же, да, экран наш? Да, экран сейчас должна быть видна. Ну, не экран, получается, экран. Смотрите, вот эти настройки, допустим, как вы говорите про добавление трубок, есть настройки, я их... Не помню, их очень много, но на сайте Gigaset официально есть настройки. Вы можете прописать туда добавление трубки. В каком виде, получается, есть там какой-то мануал? Или... Э, да, там мануал. большой мануал такой со всеми настройками. Сам файл он в формате XML. Туда добавляется эта настройка. И вы туда можете добавить настройку, которая у вас, ну, как бы добавит трубку. Там Вы даже туда пароль какой-то можете сразу выставить. И, собственно, этот файл загрузится при автопровижинге, и вы сможете взять трубку, ввести этот пароль, который вы вводили в файл XML автопровижинга, и у вас трубка зарегистрируется. То есть ну, вот все настройки, которые здесь есть, их можно настроить через автопровижинг, через специальный XML файл. Ну а вот именно по настройкам, как они называются, я сейчас не подскажу, их еще раз да, очень много, но это можно все найти на официальном сайте. Ну, либо к нам опять же сделать запрос... А, не Я говорил про все настройки, да, которые есть в веб-интерфейсе, их можно задать через файл конфигурационный. Ну да, если говорить отдельно о от трубке, давай перейдем сейчас. Да, если вот говорить отдельно от трубки, то вы можете, как бы вот вместо того, чтобы как я сейчас нажимаю на мышку, то есть добавить. Там выбираю еще пароль какой-то, создаю, нажимаю сохранить, да? это все можно настроить через файл конфигурацию. То есть, то, что со стороны менеджера мы по трубке указываем, мы можем настроить через автопровиж, да. Вот. Но со стороны трубки, все равно там минимальные действия для того, чтобы ее подключить, нужно будет сделать. Это время каналы, но получается такой полуавтоматический режим. Когда со стороны управляющего устройства мы используем автопровижный, со стороны трубки ручный режим. Не против Простите, коллеги. Михаил, ответили на ваш вопрос? По конкретному параметру, извините, мы на слух не воспроизведем вам сейчас, но либо можем указать, где найти, либо можем найти сам параметр. Процент регистрации не нашел там настроек. Где там? В файле на сайте Гигасета? Отлично. Хорошо, мы вам тогда скинем параметры. Договоритесь. Что-то еще? Давайте тогда так, коллеги, договоримся. Мы сейчас здесь останемся, пока отключим, наверное, микрофончик с камеры. Вот, еще до часа мы с вами на связи, если какие-то у вас вопросы возникают, задавайте, пишите, мы вам на все ответим.